Так, в предыдущем видео мы разобрали, что такое активационный заказ и для чего он нужен. Для того, чтобы ваш наставник имел техническую возможность помогать вам регистрациями. Теперь посмотрим, как оформить ваш первый заказ. Давайте вместе активируем кабинет. Сумма минимального заказа в каждой стране своя. Например, в России это 1000 рублей в каталожных ценах. Но не забывайте, что для вас, как для зарегистрированного покупателя, действует скидка 20% на все. Да-да, вы не ослышались. Вы можете покупать все, что вам захочется, по складской цене. В магазинах, конечно, такого не встретишь. Поэтому заказ на тысячу рублей вам обойдется всего в 800, не считая доставки. Для Кыргызстана сумма минимального заказа 1250 сумов. Это 1000 сумов со скидкой. На Украине 360 гривен. В ценах каталога это 300 гривен по складу и так далее. Для каждой страны установлен свой минимальный порог. Если в этой табличке нет вашей страны проживания, то уточните сумму у своего наставника. И не забывайте, что един Единственные два правила нашего проекта – это пользоваться продукцией и приглашать других делать то же самое. Поэтому не советуем воспринимать активационный заказ как вложение. Чтобы его сделать, просто посмотрите, что заканчивается у вас в ванной, на туалетном столике или на кухне. Средства для мытья посуды, стиральный порошок и шампунь все равно придется купить, верно? Так сделайте это не в магазине за углом, а в своем собственном интернет-магазине по цене завода-изготовителя. Вы убиваете сразу двух зайцев и даже трех. Во-первых, приобретайте качественную продукцию, а не ту сомнительного качества, что часто выставлено на витринах. Во-вторых, открываете себе возможность начать бизнес, то есть регистрировать людей в свою команду и получать регистрации от наставника. И третье, становитесь потенциальным участником стартовой программы для новичков и накопительной. А это множество подарков, которых в магазине уж точно вам никто не подарит. Но представьте, что вы в магазине набрали продукции тысячи на полторы и уже готовы рассчитаться на кассе, а кассир вместо 1500 берет с вас 1200. Да еще и дарит в подарок шикарный парфюм, стоимость которого превышает сумму покупки. Бывает такое в обычном супермаркете? Конечно же нет, а в Фаберлик это привычное дело. Итак, давайте начнем. Для начала выставим пункт выдачи, на котором вы заберете заказ. Чтобы выставить пункт выдачи, вы должны зайти на официальный сайт компании faberlic.com. Как только вы на него зайдете, справа вверху вы увидите кнопку «Вход». Итак, нажав на эту кнопку, вы увидите два окошка. Первое – нужно будет ввести ваш регистрационный номер во второе – пароль. Эти данные пришли вам в СМС от компании Faberlic. Там так и написано «Номер консультанта такой-то, пароль такой-то». А, обратите внимание, что пароль нужно вв вводить правильно. Здесь есть маленькие буковки, большие буковки, цифры, поэтому будьте внимательны при вводе пароля. Они все новички заходят в свой кабинет с первого раза просто из-за невнимательности. Как только вы ввели свой регистрационный номер, я повторяю, не номер телефона, а именно регистрационный номер консультанта и пароль, вы нажимаете кнопочку «Войти». А сразу же вам пишут, что вы успешно вошли в систему, и обратите внимание, что прогружается. Прогружается вот такая вот вкладочка, и вам предлагается выбрать предпочитаемый язык для работы системы. По умолчанию уже стоит тот язык, на котором разговаривают в вашей стране проживание, указанный при вашей регистрации. Если вы хотите вдруг поменять язык да, вот на какой-то другой, вы можете это сделать. К примеру, если вы находитесь в Турции, вы можете кликнуть по вкладочке «Турция», и все, весь сайт будет на турецком языке. Далее, что нам предлагается? У нас тут указано наше текущее местоположение – Кыргызстан, город Бишкек. Именно оно было указано при регистрации вашим наставникам. И если это местоположение было указано верно, то вот здесь вот слева уже отображаются адреса пунктов выдачи в вашем городе, в вашем населенном пункте. Вы можете этот список листать, смотреть, вот как вы видите указаны улицы, как вы видите указаны номера домов, либо торговые центры, в которых располагается пункт выдачи. И вы можете прикинуть, какой из пунктов вам ближе. Тут же можно посмотреть на карте. Если вдруг ваш наставник неверно указал, Ваше местоположение, вы можете его изменить очень легко, нажав вот на эту кнопочку справа. Изменить местоположение. Вот такая вот анкетка выползит, нужно будет ее заполнить, указав страну, область, в которой вы проживаете, район области, если тут будет стоять красная звездочка, и, конечно же, сам город, и нажмете сохранить. Тогда местоположение ваше изменится. Это первый способ выбрать адрес доставки. К примеру, я выбираю этот. А все адрес доставки в принципе выбран какой еще есть способ мы заходим в свой личный кабинет нажав здесь вот справа вверху на слово личный кабинет прогружается основная наша рабочая среда в... В первую очередь нам показан раздел «Мои заказы», в котором вот уже указан тот адрес, который я только что выбрала. Это город Бишкек, улица Абая, как вы видите. И каким образом еще можно проставить пункт выдачи, если вдруг при входе в кабинет эти адреса к вам к выбору не были предложены. Вы должны нажать на вкладочку «Личные данные» вот здесь вот вверху в «Личном кабинете». Там, где все у вас иконочки вот здесь высвечены, в самом верху нажимаете. На иконку личные данные. А, прогружаются ваши личные данные. А, здесь есть и регистрационные и контактные и почтовый свой адрес можете указать если хотите использовать почтовую доставку. Также можете загрузить свое фото а, Вот здесь вот выбрав изображение со своего компьютера. Либо можете подгрузить документы, если вы проживаете в Казахстане. Там это обязательно, да, добавить документы на скрин паспорта. Либо проставить какие-то дополнительные настройки. В данном случае нас интересует пока что сейчас именно адреса доставки. Кликаем по вкладке адреса доставки. И здесь уже высвечен тот адрес, который мы с вами выбрали при входе в кабинет изначально, да. И мы можем добавить еще какой-то адрес нажав на кнопку «Добавить адрес». Опять же высветится анкетка, которую вы заполняете, проставляя страну, область, город. И вы нажимаете кнопочку «Выбор точки доставки». И опять же, те же самые адреса к выбору вам будут предложены. Вы можете выбрать какой-то еще дополнительный адрес. И если вы хотите, чтобы при оформлении всех ваших заказов по умолчанию проставлялся именно этот адрес, вот здесь вот в окошечке квадратном напротив слова «По умолчанию» ставим галочку «Говорится. Сохранить. Все, вы добавили еще, еще один адрес, и он стоит у вас в кабинете по умолчанию. Давайте проверим. Кликнем на слово «Личный кабинет», чтобы попасть в основную рабочую среду, и посмотрим. А, да, вот а, тут стоит у нас адрес другой. Город Бишкек, улица Тугулок, молду. Совсем другой адрес, нежели был. А, итак, я надеюсь, что вы разобрались с тем, как проставить адрес пункта выдачи. Давайте смотреть далее, как теперь оформить заказ. Итак, оформить заказ можно разными способами, и самый первый способ – это оформить заказ с помощью категорий, которые нам предлагает а, личный кабинет. Вверху личного кабинета, вы, наверное, заметили, у вас есть вот такие вот категории – косметика, парфюмерия, одежда, здоровье, дом детям, мужчинам и так далее. Если мы наведем мышку на одну из категорий, вот, к примеру, я навожу мышку на категорию «Дом», внизу отображаются рубрики, которые нам предлагаются в этой категории. Это косметика для дома, посмотрите, посуда, текстиль, это товары для ванной, товары для кухни и так далее. А если мы Кликнем по одной из рубрик, то высветятся все товары, которые в данный момент есть в продаже. К примеру, я хочу посмотреть, что у нас есть по уходу за одеждой. Я кликаю по слову «Уход за одеждой» и прогружаются наши товары. Итак, в продаже у нас сейчас есть замечательные концентрированные стиральные порошки, кондиционеры для белья и так далее тому подобное отбеливатели, гели для стирки и так далее. Если мне что-то нравится, я кликаю по самому товару. К примеру, я хочу купить концентрированный стиральный порошок, универсальный морозный день. Кликаю по нему и прогружается тут же карточка товара. Это очень удобно, потому что здесь вы можете прочесть описание. Это бесфосфатный, концентрированный универсальный стиральный порошок нового поколения для стилки для стирки белых и большинства цветных тканей и так далее. Вы можете а, читать описание товара а, ну, в полном объеме, здесь оно дано. Также вы можете посмотреть состав продукта, кликнув по вкладочке «Состав», и можете посмотреть рекомендации по применению, кликнув по вкладочке «Как применять». А, таким образом, если вам все-все понравилось, все вас устраивает, вы а, здесь нажимаете кнопочку «Добавить в корзину», и этот конкретный продукт попадает к вам в корзинку в ваш заказ. А потом можно нажать на кнопочку назад, прогрузится, а, вернемся точнее к тому же списку и можем листать далее. Если хотим перейти в какой-либо другой категории, а вот здесь вот слева у нас отображены наши рубрики, и мы можем по ним ходить. Кликнув по вкладочке, например, уход за кухней, мы перемещаемся в категории уход за кухней и можем отсюда что-то добавить. Но, ну, к примеру, мыло для кухни а, с цитрусовым а, ароматом, которое устраняет неприятные запахи. Кликаем по товару. Потрясающее мыло, которое действительно убирает запах даже рыбы. А, говорим опять же добавить в корзину и нажимаем стрелочку назад и выбираем далее если мы хотим перейти к другой категории например парфюмерия опять же наводим мышку на слово парфюмерии выбираем вкладочку ароматы женщинам и смотрим какие у нас есть ароматы да вот таким вот образом можно добавлять товары в корзину читать их описание смотреть граммовку советы по применению и так далее это первый способ каким еще способом еще мы можем оформить заказ с помощью флеш каталога чтобы не упустить какую-либо интересную акцию которая нам а предлагается в данном конкретном периоде. Чтобы оформить заказ с помощью каталога электронного, нужно всего лишь в личном кабинете справа вверху нажать на кнопочку оформить заказ, точнее навести мышь на нее и выбрать вариант флеш каталог Если вы выберете вариант заказ по артикулу, появится строка ввода, в которую нужно вводить уже известные вам артикулы. Если вы выберете вариант флеш каталог то прогрузится наш каталог. Обратите внимание, прогружаются разные каталоги, это и в том числе те, которые будут только действовать с 19 марта. Вот, да? Вы видите, их прогружать не надо, так как еще они не действуют, в продаже нет новинок и цены не те. Да? Поэтому смотрите внимательно на даты действия каталога и загружайте именно тот каталог, который действует сейчас. Да? А Вот сейчас действует каталог номер 4, он с 26 февраля по 18 марта. Кликаем по нужному нам каталогу. Вот прогрузился наш каталог, вот они эти стрелочки, с помощью которых мы будем его листать. Кстати, под каталогом уже образовалась табличка с нашим заказом, то есть с товарами, которые мы уже добавили а, в категориях. Помните, мы добавляли стиральный порошок и мыло, вот оно а, высветилось как раз-таки в этой табличке. Мыло для кухни, стиральный порошок, вот здесь цены указаны, баллы, которые вы получите указаны. А, и можно сюда же что-то добавить. А, вот здесь вот есть строка «Заказ товаров», и сюда можно ввести артикул или наименование. Товара. Да? Под каталогом все это можно сделать. А также рядом с каталогом есть такие сносочки, которые нажав на которые, также можно а, добавить товар вот сюда, вот ваш заказ, в вашу корзинку. Итак, давайте полистаем каталог, нажимаем на стрелочку справа, и вот каталог листается. Вы можете видеть все скидки, которые предлагает данный каталог. Вот этот аромат со скидкой 60%, вот этот со скидкой 60%, потрясающие скидки, низкие цены. А, можно взять какой-либо из наборчиков. Вот, к примеру, давайте возьмем вот этот парфюмерный набор. К 8 марта он придется очень кстати, всего лишь за 200 рублей вы можете порадовать кого-то из своих близких итак давайте посмотрим на акцию поближе для этого мы два раза кликаем по страничке каталога и страничка увеличивается посмотрите как удобно смотреть здесь вы можете рассмотреть описание аромата это чувственный аромат который строится прозрачной дымкой но от бергамота мандарина и смородины вы уже имеете представление да, о том что это за аромат вы можете посмотреть граммовку что это 150 миллилитров гель для душа и 75 диздорант и так далее то есть страничку увеличили очень удобно ну и конечно прочесть акцию дезодорант спрей плюс гель для душа всего лишь за 219 рублей вместе итак как добавляются такие акции чтобы добавить набор в свой заказ вы должны сначала добавить первую часть набора потом вторую то есть сначала мы добавляем парфюмированный дезодорант потом парфюмированный гель для душа почему мы это делаем потому что кода артикула у данного набора нет как вы видите, да, есть разовая акция, которая действует только в этом каталоге, поэтому мы добавляем оба артикула поочередно в наш заказ. Как только вам страничка увеличенная уже не нужна, нажимаем справа вверху на крестик, страничка закрывается, и мы можем добавить... О, прошу прощения. Не туда нажала. Мы можем добавить товары в наш заказ. Каким образом мы это можем сделать? Мы можем это сделать вот здесь, вот там, где сносочки. Напротив дезодоранта, точнее, под дезодорантом нажимаем кнопочку «Купить», прогружается карточка данного товара. Мы говорим здесь «Добавить в корзину». И напротив, точнее, под гелем для душа мы также говорим «Купить». Вот он, гель для душа. Прогружается карточка «Гелем для душа». И также нажимаем кнопочку «Добавить». Обратите внимание, мы это сделали, и вот здесь вот в табличке под нашим каталогом появились эти товары. Давайте посмотрим на цены. Гель для душа 149 рублей, дезодорант 159 рублей. В сумме они, конечно же, не дают 219. Почему? Потому что пока акция еще не сработала. Чтобы акция сработала, обязательно под нашим заказом нужно нажать вот на эту кнопочку «Продолжить оформление заказа». Кликаем по этой кнопочке, давайте проверим, что произойдет и сработает ли наша акция. Мы кликнули по этой кнопочке, переместились в раздел «Промо акции». Это очень интересный раздел, о нем мы поговорим чуть позже. И а, смотрим а, наш а, заказ, сработала ли акция. Да, акция сработала. Смотрите, парфюмированный гель для душа и дезодорант а, подешевели. Гель для душа стал стоить 99 рублей, а дезодорант стал стоить 120 в сумме они конечно же дали нашу акцию 219 все верно да и эти товары кстати окрасились вот в голубой цвет внизу нам подписали какая акция сработала на эти товары вот она да промо набор шершеляфан всего за 219 а все хорошо акция сработала и давайте теперь поговорим о вот этом разделе промо что это за раздел а в этом разделе всегда лежит все самое интересное, это бонусы за ваши покупки, это акции консультанта ваши личные, это какие-то распродажи и так далее, поэтому всегда а, заглядывайте в этот раздел. Но ну, прежде всего у нас здесь высветились а, действующие каталоги, нам предлагается купить 5 штук а, их, да? а, предлагается купить 5 штук новых каталогов, если они вдруг вам не нужны, если вы дисконтный покупатель или лидер, работающий в интернете, вам не нужны каталоги, вы не занимаетесь продажами, вы можете от них отказаться. Обратите внимание, что в заказ они уже вам вложены, чтобы убрать их из вашей таблички, из вашего заказа. Вот здесь вот в разделе «Промо» достаточно напротив каталогов поставить нолик в графе «Количество», да, и каталоги уйдут из вашего заказа. Как только вы проставили нолик, внизу списка всех промо-акций говорим «Применить изменения». Посмотрите, я нажимаю кнопочку «Применить изменения», и что происходит? Каталоги из заказа исчезают, поэтому... Остается только один, он обязательный. Поэтому обязательно убирайте те товары, которые вам не нужны. Ну и добавилась автоматически мерная ложка, так как мы приобрели стиральный порошок. Мерная ложка стоит всего 3 рубля, я думаю, пусть она остается в нашем заказе. Что еще есть в разделе пробы Давайте посмотрим. Действующие каталоги раздел мы посмотрели. Следующий раздел «Ваш бонус за покупку». Вот этот раздел очень интересный. Открываем его. Что нам здесь предлагаются Нам здесь предлагаются все товары, которые идут бонусом за те товары, которые мы уже купили. Да, к примеру, спрей освежитель воздуха всего лишь за 115 рублей при покупке косметики для дома. Мы с вами купили стиральный порошок. Он относится к категории косметика для дома. Соответственно, нам предлагают бонус за эту покупку. Спрей-свежитель воздуха всего лишь за 115. Давайте добавим этот спрейчик. Это потрясающий спрей. Я советую его всем. Напротив спрея мы должны в графе количество вот здесь вот поставить единичку и внизу списочка сказать выбрать хоп. Обратите внимание, вот он спрей вот здесь высветился. И опять же, чтобы он переместился из раздела промо в ваш заказ, вот сюда вот вниз в нашу табличку, что нужно сделать? Видите, вот сейчас спрея здесь нет. Нужно обязательно опять же нажать внизу списка всех акций, кнопочку применить изменения. Давайте нажмем. Итак, кнопочка нажата. Что произошло? В нашем заказе появился наш спрей. Вот он, обратите внимание, вот он здесь появился по цене акции. Что еще нам предлагают в разделе «Бонус за покупку»? Давайте посмотрим. Аромат 30 мл всего лишь за 249 рублей при покупке по каталогу на сумму от 299 рублей. Это бонус за покупку. Мы набрали заказ на сумму более 299, соответственно, нам предлагают любой аромат всего лишь за 249. 30 мл, Но ну, представьте, какие низкие цены. Этой акцией пользуемся точно так же. Выбираем аромат, который нам нравится напротив него в графе количества проставляем а нужное нам, говорим выбрать и не забываем, конечно же, внизу кнопочку «Потом нажать применить изменения». Нажать ее можно и потом, чуть позже, когда вы выберете все товары из раздела «Бонус за покупку». Какие еще товары в этом разделе есть? Это помада Skyline, всего лишь за 129 рублей при покупке на 299. Это аромат Of Eeric Sensuel, прекрасный аромат, 15 мл и всего лишь 149 рублей. Это тушь для ресниц, это оттеночный бальзам для губ, средство для волос для крем, а стойкий тональный крем, стойкая крем-краска для волос салонки, крем Эксперт Фарма всего лишь за 85. Обратите внимание, все бонусы за покупку очень-очень-очень имеют низкие цены, поэтому не пропустите какую-либо из акции. Шампунь, кондиционер, Набатаника всего лишь за 79. Вот пойдете вы в магазин или на рынок, ну, не найдете вы просто шампунь за такую а, сумму. А можно выбрать бальзамчик, шампунь, напротив них проставить количество, скажи, сказать выбрать и нажать применить изменения. Что хотелось бы сказать. Вот эти вот товары, которые являются бонусом за вашу покупку, о которых мы сейчас говорили, да, вот эти, их в основной заказ добавлять не нужно. Их нужно добавлять только вот в этом вот разделе промо акции если вы добавите эти товары вот здесь вот или из каталога да как мы добавляли или из категории, тогда они вот здесь вот в вашем заказе в вашей табличке будут отображаться по высоким ценам не как бонус за покупку а по своим стандартным ценам поэтому будьте внимательны если вы листаете каталог и видите пометку в нем бонус за покупку либо вы видите какую-то акцию которая дает вам скидку при покупке другого продукта вы обязательно Обращайте внимание на то, что их надо оформлять вот здесь, вот в разделе промо, иначе они придут дороже. Далее давайте посмотрим, какие еще здесь есть разделы. Здесь есть акции распродаж. В данный момент действует акция здоровье доступна всем специальные цены на аппараты Денес. Бывают и другие разнообразные распродажи. Всегда сюда заглядывайте печатная продукция. Ну и раздел «Фаберлик Клуб» – это раздел, в котором мы меняем наши баллы, накопленные за наши заказы, на бесплатные подарки. Это потрясающая акция, о которой ваш наставник обязательно вам расскажет. Можно выбрать упаковку какой-либо из пакетиков, если вы хотите, чтобы, придя на пункт выдачи, вам выдали ваш заказ в пакетике и так далее. Давайте проверим наш заказ. Вот он, наш шампунь, наш парфюм, наш спрей – все ли цены нас устраивают надо обязательно проверить вдруг какая то акция не сработала из тех что вы ожидали да если вдруг что то здесь не так вы можете нажать на кнопочку вернуться к выбору товаров что-то удалить из заказа что-то еще добавить в свой заказ вот я нажал кнопочку вернуться и могу к примеру удалить вот это мыло для этого напротив мыла я а, вот здесь вот ставлю удалить крестик и внизу кнопочку удалить нажимаю все мыло удалено из заказа все если в порядке нажимаем снова кнопочку продолжить оформление заказа снова попадаем в наш раздел промо акции и смотрим нашу табличку уже со всеми акциями обязательно проверяйте цены дорогие друзья чтобы потом не разочаровываться в том что вдруг вы что-то пробили и просмотрели не так оформили и конечно же не забывайте о том что минимальная сумма активационного заказа в компании fuberlyg это 1000 рублей в ценах каталога вот она графа цена каталога и 800 рублей в ценах склада вот она графа Uh, у меня uh, все совпадает более 1000 в ценах каталога, более 800 в ценах склада значит все в порядке, мой активационный заказ готов я нажимаю кнопочку продолжить оформление заказа и далее нажимаю кнопочку утвердить заказ, пока вы не нажмете кнопочку утвердить заказ, вот здесь вот, ваш заказ оформленным считаться не будет. И, кстати, пока вы не нажмете потом кнопочку оплатить, активационный заказ тоже сделанным считаться не будет, поэтому не забываем утверждать и оплачивать свои заказы. И о чем бы я хотела еще с вами поговорить, о том, что увеличив сумму своего заказа буквально на 500 рублей, вы можете стать участником акции новичка, потрясающая акции новичка, которая действует в этом каталоге. Итак, смотрите, вы можете при заказе по следующему каталогу получить вот такой замечательный, потрясающий новинку аромат, аромат Каори Юзу. Это цитрусовый аромат с нотами зеленого чая. Этот аромат является новинкой данного четвертого каталога. И чтобы его заполучить, ваш первый заказ, который вы оплатите в данном каталоге номер 4, должен быть от 1499 рублей. У нас наш заказ, обратите внимание, сколько получился, 1063. И вот если он будет 1499, то при заказе по следующему каталогу, да, вот, вот тут указано, я заполучу вот этот аромат. Поэтому будьте внимательны, если вы хотите получить подарок, вы можете увеличить сумму своего заказа. Давайте посмотрим в валютах других стран, сколько должен быть заказ. Для Украины это 449 гривен, для Кыргызстана 1575 сомов, для Казахстана 7499 тенге, 449 лит для Молдовы и для Белоруссии 45 рублей. Вот, дорогие друзья, если вы хотите подарок, обязательно смотрите графу, столбец, цена каталога, чтобы у вас заказ ваш был не менее вот этой вот суммы. В этом случае при заказе последует каталогу по пятому с 19 марта по 8 апреля вот такой вот замечательный аромат вы получите совершенно бесплатно в подарок я конечно же обязательно добавлю в свой заказ что-то, чтобы здесь было 1499. Чтобы добавить, достаточно либо вернуться вот здесь к категориям косметика, парфюмерия и так далее, либо опять нажать на кнопочку «Оформить заказ» выбрать с помощью флеш-каталога. И так, и так можно, как вам удобно. Я возвращаюсь, к примеру, в категории, захожу в раздел «Косметика», выбираю «Уход, к примеру, за волосами». И добавляю что-либо, да, чтобы добрать нужную сумму. Здесь вот есть шампуни, краски, что хотите, потрясающий выбор. Если вам за волосами вдруг категория перестала быть нужна, переходим на другую. Это может быть макияж, это может быть уход за лицом и так далее и тому подобное, да? Ну, к примеру, я хочу вот такую вот тушь, новиночку, это потрясающая тушь. Я ее пробовала, она мне очень нравится. Кликаю по туши, говорю добавить в заказ. Заказ мы с вами увеличили в ценах каталога на 215 рублей. Нам надо было его увеличить, по-моему, на сумму около 400 с чем-то рублей. Поэтому туши будет недостаточно. Добавляем что-то еще в свой заказ. Да? Переходим, к примеру, вот сюда к тональным кремам. Добавляю, ну, к примеру, вот эту пудру я ей тоже пользуюсь постоянно добавляю в свой заказ ну и все в принципе заказ сформирован чтобы вернуться к заказу давайте нажмем на слово личный кабинет либо можно вот здесь вот на перейти в корзину сразу нажать вот нажали перейти в корзину у нас выбросила в нашу корзину и посмотрите Нажав на кнопочку «Продолжить оформление заказа», мы можем смотреть сумму заказа уже со всеми акциями, которые мы выбирали в разделе промы И давайте проверим. Сумма нашего заказа стала 1781. Она удовлетворяет сумме, необходимой для получения в следующем каталоге подарка. То есть более 1499. Значит, все в порядке. Сумма нужная. Я нажимаю кнопочку «Продолжить». Нажимаю «Утвердить». В этом случае я, оплатив заказ до конца каталога, получаю подарок в следующем каталоге. Вы можете активировать свой личный кабинет и с помощью акции новичка, точнее, выполнив акцию новичка, и не выполнив акцию новичка, просто сделав активационный заказ на 1000 рублей. И так, и так можно. Главное, чтобы он был оплачен, чтобы ваш наставник имел техническую возможность регистрировать под вас людей. А сделать это он может только, когда вы оплатите, активируете свой регистрационный номер оплаченным заказом я надеюсь это видео было вам полезно если у вас вдруг остались какие-то вопросы вы можете задавать их своему наставнику он с удовольствием вам на них ответит с удовольствием вам поможет оформить утвердить и оплатить заказ Итак, всем до встречи в следующих видео всем пока